Да, одна там работает да а некоторые граждане пытаются сами создали список и потом пытаются попасть туда не очень а вы интересовались откуда у нее список она вчера сами уехала а с утра... создают списки <с> и сами же ей передают эти списки так, понятно а вы Почему? видели как утром ей передали список эти которым она принимает вчера а сегодня вчера. Вот, когда я недавно приехал Нас, потому что не очень понятно, как он может ЦУ, и вас, и Сейчас спросили вас, Сейчас речь спрашивается о том, откуда они пока мы откуда Вчера никто никакие списки не передал. У нас была прямая трансляция. Привет. Здрасти. Была прямая трансляция. Председателя ИКМО забрала скорая и был единственный список он здесь был, на машине, на капоте. Там было порядка два десятка человек зафиксировано. Других списках не было. Сегодня внезапно появилось три списка. Вчера у нас мы до 10 часов были, последние мы закончили в семьдесят седьмом отделе Вчера полиции. Список, да? Вчера был один Сегодня список. Да, вчер... Нет, Сегодня три списка появилось. Сегодня появилось еще два списка, да? Вчера был сегодня список? три списка появилось. Сегодня передали, ребята. Я журналист, я фиксирую все. Да? То есть вот сзади стоит ну, представитель, так. который утверждает, что вчера второй список. У вас вчера не было, вы, друзья. Бы я был вчера? Когда Пожалуйста, это вы были? Пожалуйста. Я член с Антон-Петербургской избирательной комиссии, фрам решающего голоса. Пожалуйста, вы вчера список кому не передавали. Я никому не передавал. Вы не А вы передавали нет, Вы же говорили, вы, что нет. был вчера второй список. Я вчера, вчера был только до 9 вечера. Вчера Малина второй список, хотя Другой он уже существовал. Полина, Кто который, такая болезнь? Который, который в отделе полиции? Костолева. Да, наверное. То есть, список вчера второй был, правильно? Так его так и никуда не смогли передать? Третий вот счет здесь Подождите, лежал, как не смогли спускай. передать? А Я вчера откуда? написала список внутри избирательной комиссии, правильно? Да.